Добрый день! Рассмотрим сборку и подключение трехфазной трековой системы. Подключение таковода. Фазы и ноль промаркированы. Чтобы соблюсти полярность, необходимо, чтобы углубление на проводе совпадало с выступом в коннекторах. Соединение конструкции под углом 90 градусов. Соединение конструкции в линию. Установка заглушки. Также имеется возможность установить всю конструкцию на подвес. Также на шинопроводе на светильнике имеется выступ, который не позволяет нарушить полярность и установить светильник неправильно. Установив трехфазные трековые светильники на шинопровод и, соответственно, выбрав необходимую фазу, можно распределить нагрузку и подключить светильники на разные выключатели